Блять, раньше бы пришли. Ой, хорош, ебать, серьезно, четко. Ты uh, тербарон. Да. Всем привет, с вами худ и мой первый из серии гайд на Эвеля. Короче, кому будет интересно, добро пожаловать на канал. Начнем. Пройдемся по аронам. В ключевых рунах берем казнь электричества-манижатку, потому что урон от этой руны сильнее на всех стадиях игры, особенно на ранней и в мидгейме. Это позволит нам лучше сноуболиться. Дальше берем внезапный удар, так как это увеличит наш урон при рывке и или при выходе из режима скрытности после 6 уровня. Следующую руну можно взять любую по своему желанию обычно это коллекция глаз. Но мне больше нравится призочный порок и тотем зомби для увеличения обзора на карте. Последнюю руну берем Беспощадный Охотник для наиболее быстрого перемещения по карте. Второстепенные руны берем из ветки Колдовство. Полная Средоточенность позволит быстрее чистить лес и наносить больше урона, когда у нас более 70% здоровья. Надвигающаяся Буря дает дополнительные АП и чем дольше идет игра, тем больше прирост мы получим. В сочетании с Грозой Лечей и Смертельной Шляпой Рободона даст очень много дополнительного урона. Здесь берем... Адаптивный урон, здесь адаптивный урон. Если вражеский лесник с магическим уроном, то берем хп, если нет, то бронь С предметами все просто. Сначала берем талисман охотника, пополняемое зелье и ват. Бежим к красному баку и ставим ват на реку. Потом отходим возвращаемся на базу. Меняем защитный тотем на лупа оракула. Это снизит кд аксессуара до 80 секунд. И позволит после получения третьего уровня выйти на ганг, и проверить подход к лейну на наличие вордов после первой полной зачистки леса у нас должно быть 1000 золота докупаем клинок преследователя за 650 голды и темную печать за 350 если мы загангли и получили лишние 300 золота то покупаем еще и скорохода клинок преследователя поможет быстрее чистить лес с меньшими потерями здоровья и при возможности забрать фарм Слейна, не теряя при этом золота так как если талисман охотника не доделан до клинка преследователя, то мы будем получать намного меньше золота за миньонов на линии. После этого наша цель собрать рунне за 1500, это даст очень сильную прибавку к скорости чистки леса и в целом увеличит наш мгновенный урон. После этого покупаем сапоги чародея и только сапоги чародея. Нам не нужны никакие сандали подвижности, так как нас станет намного проще раскатить и убить. И будет меньше урона, так как на них нет магического пробивания. После этого собираем грозу лечей, шляпу рободона. Это наш кор. Мы получаем очень много мгновенного урона с этих двух предметов. Если все идет очень хорошо и у нас есть 10 зарядов славы на темной печати, то можно докупить ее в пожиратель душ мижай Это увеличит нашу скорость передвижения на 10% и усилит сноубол, если мы конечно не будем умирать. После этих предметов все очень ситуативно. Если у противников очень сильные убийцы, типа Зеда, Талана, Казикса, Рингара, Синего Каина, то можно сделать песочные часы Жони. Если есть персонажи с очень сильным лечением, типа Сараки, Мунда, Насуса, Владимира или просто Драйва с Кровопийцей, то можно сделать Морелла на что позволит при нанесении урона магического. По чемпионам наложить на них страшный ран на 3 секунды, это снизит все получаемое этим чемпионом лечение на 40%. Либо посох бездны, если противники начали собирать сопротивление магии. Перейдем к умениям. Сначала прокачиваем Q, W, E, потом максимум Q, и e, затем W и ульту вне очереди. После Q мы максимум E, потому что W дает дополнительный урон только по монстрам при активации и длительность контроля увеличивает на 1 секунду при максимальном уровне прокачки. Следовательно, прирост урона по чемпионам с прокачкой W не такой высокий, как при прокачке и. E. По механике скиллов скажу лишь, что W при активации на чемпионе понижает его сопротивление магии на 4 секунды, и магический урон будет увеличен от всех источников. Заряженная E рывком к вражескому чемпиону активирует внезапный удар. Плюс на ранних уровнях на гангах активирует W надежнее с E, но об этом в следующем видео. Можно W активировать и если цель убегает, и не хватает ренжа и. E. Ультой можно уворачиваться от ульты Картуса, Вай, Кейтлин и других похожих заклинаний, плюс ее можно использовать, чтобы сократить дистанцию с противником, либо наоборот, чтобы оторваться от противника. Также с ультой Эвелин может давить, так как она может поймать последний удар от вышки и уходит из ее радиуса атаки. Но надо быть осторожным, мы не можем ультовать, когда на нас сайленс или способности, ограничивающие эффекты перемещения. Эвелин очень слабый относительно других лесников до шестого уровня, поэтому ей желательно как можно быстрее получить этот самый 6 уровень. Про то, как правильно чистить лес, как гангать и на игру, вы узнаете из следующего гайда. Надеюсь, вы узнали что-то новое из этого видео, кому оно понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть. Всем пока и удачи в игре!